Едем давайте-ка в Курск. Мы доезжаем до Курска, и тут у нас есть кто-то, да, Семен Рахманин здесь. Здоровенький Булы, вот твое письмо. Ого, ну и ну. Так, еще одна небольшая дельца. Моя жена, боярышня Мария, собирается навестить своих родственников в Варшаве. Путешествие несколько раз откладывалось, на дорогах нынче опасно. Но на сей раз она твердо намерена ехать, так что я хочу, по крайней мере, дать ей надежную охрану сопровождения. Я доверяю тебе, Персик, и буду очень благодарен, если ты отправишься с ней и обеспечишь ее безопасность. Можешь рассчитывать на меня, господин. Отличный, Персик, отличный. Не подведи меня. Так, отлично. Нам дали в распоряжение боярышню Марию. Как она выглядит хоть? Чтобы знать, кого я там везу хоть. Ну, более-менее, в принципе. Не так отвратно, как и другие женщины в этой игре. едем? Куда мы едем? Варшава, Варшаву, да? Варшава у нас где? А Варшава очень далеко. Причем это, по-моему... А, нет, это наш город теперь стал. Ну да, великолепно. Едем в город Московского царства, который находится хрен знает где на другом конце карты. Это лишь вот из-за того, что вот это вот задание мне выдали. Но сейчас на меня нападут, по-любому. 100% сейчас нападут какие-то бомжи. Кстати, тут есть какие-то бомжи, причем с большим количеством... Солдат у себя в плену. Ну-ка идите сюда, сукины дети. Я вас не упущу. От меня ты только клинок получишь под ребро, сучара. Так, давайте-ка мы здесь будем обороняться, конечно же. <coughs> Или даже за мной идите. Мои мушкеты будут защищаться, а мы сейчас расстреляем этих ублюдков. Так... Боярушня Мария, кстати, тоже там, по-моему, драться собирается. Ну ладно, идем в атаку. Тут уже все понятно. В атаку. Блин, у меня еще до сих пор остался этот бердыш, блин. Мочите, мочите, козлов. Ну ты вообще отлично целишь, чувак. Просто 10 из 10. <смех> Боярышня Мария радуется такая, типа, Ура, ура, мы победили Но У меня даже никто не погиб, так что Вообще все великолепно Единственное, тут только набирать-то особо некого Разве что только ополченцев Вот этих можно пикинера взять В принципе, можно мушкетера взять Но наемного алибордиста Извините, нет, я их не люблю, поэтому Я их брать не буду Ну и э, погнали дальше Единственное, да, только сохраниться Можно Плюс надо бы сменить оружие. Я, конечно, понимаю, что можно было бы брать этих пленных, можно было бы их продавать, но это не люблю делать. Я люблю, когда прям я слышу звуки, э, как сказать, сабли, проникающие в плоть. Поэтому я именно буду брать саблю. Ну Давайте едем дальше. Кстати, вот что интересно, у меня там, получается, откинулся кто-то из персонажей, кто может отслеживать путь, и из-за этого вот, у меня не, не было следов, хорошо видно. Сейчас снова хорошо видно. Так, осторожненько здесь проедем. Не надо сталкиваться мне пока с речью Посполитой. Даже несмотря на то, что я уже вроде как более-менее э, с нормальным войском стал ездить. Но даже с Вагинбургом я думаю, мы не сможем отразить эту а атаку. Спасибо, что проводил меня, Персик. Прошу, прими этот дар, знак моей благодарности. Надеюсь, мы еще встретимся. Ха. Для меня это было честью служить вам, госпожа. Ну, на самом деле, это довольно... Странно, потому что, я так понимаю, можно с ней отношения вести, но какой смысл мне с ней отношения вести, если у нее есть уже муж? Ну-ка. Что у меня? А, у меня совсем неплохие отношения. Кстати, с ней еще можно поговорить по поводу отношений, она вполне это примет теперь. Ну, понятно, как можно теперь иметь отношения с боярышнями всякими, да, с барышнями. Можно просто выполнять эти задания, но они же не всегда попадаются. Почему тогда можно какой-то, наверное, другой способ найти, если еще попытаться. Ну да ладно, мне сейчас все равно не требуется это. <как> У меня совсем нормальное отношение. Плюс мне просто не нужна сейчас никакая там жена какого-то там боярина. Зачем мне это вообще надо, не знаю. О, посредник здоровенький булы. У меня для тебя есть как раз товар. Знатный товар, бери. Отлично, плюс еще один жад от мне откинул. Это от несколько дней, хороший господин. Продавать мне пленные, я платить, ой, как хорошо. Хорошо, это очень хорошо. Ладно, поехали из Варшавы. Я думаю, мы двинем теперь дальше. Развивать отношения между нашими господами. Мне вообще надо было съездить еще в Люблин, то есть в Крымское ханство. Но Люблин уже, наверное, захватили. А, нет, еще до сих пор не захватили. <coughs> поляки, я думал, может, поляки уже давно отхватили этот город. Нет. Они даже, видимо, им еще пока не занимались. Тут у нас какой-то Мурзакарач. По-моему, это совсем другой мужик. Нам нужен Мансурбей. Мансурбей уже уехал, конечно же. Ну-ка, я персик, здоровенький булы. Я вызываю тебя на поединок. Кузин Бей вернет свою честь. Че? Я как бы не готов с тобой драться. Мне это не надо, товарищ. Так, блин, я задание снова забыл. Мансурбей. Мансур. Все. Мансурбей, Мансурбей Так, подождите-ка, я что-то туплю Ман Мансур Вот, Мансурбей Он сейчас в пути около Полтавы М -м, Понятно, в общем-то, они там сейчас, наверное, воюют С Запорожьем Около Полтавы Это где вообще? Так, давайте задание открою Посмотрю, где точно этот Мансурбей. Полтава. О, понятно. Короче, это на самом севере. Вообще опять куда-то ехать надо. Через всю карту. Ну, погнали, погнали. Ладно, что еще тут скажешь. Так, только надо быть очень осторожным. А то всякие бичуганы тут бегают поблизости. Могут на меня накинуться. Ну, или я могу накинуться на бичуганов. Тоже такое возможно. Как раз мне по пути. Давайте идите сюда. Тебя, тварь, мне стали не жалко. Тварина, давайте здесь держать позицию сейчас. Отходите вперед, мои пехотинцы, чтобы не перекрывать мушкетеров. Ну и ждем подхода вражеских сил. Хотя, что там, сколько их, 15 воров, да, по-моему? Ой, пойду я сам порубаю головы этих смердов. Идите сюда, ублюдки. Чернь поганая. Блин, вот это вот те черни. Чувака просто конягой добил. Еще немножко опыта себе добавил. Плюс что-нибудь сейчас, наверное, даже какой-нибудь хабар у них забрали, да? Да, ну, какой-то хабар, это, блин, смешное даже. Это не хабар, это просто... Это просто мусор, по сути. Ладно, едем на север. А, тут у нас какие-то да, бомжи дерутся. Проезжаем мимо. В Переославец можно было бы, кстати, посетить. Я хочу посмотреть, что там вообще за товары есть у них на рыночной площади. Богатый морен. Но этот морин даже на самом деле хуже моего, поэтому он хоть и богатый, но он, однако, не очень-то богатый. Давайте купим, кстати, товары у местных крестьян, потому что что-то у меня уже мало довольно-таки еды, надо закупиться немного. Простить кабак можно еще, но тут ничего интересного. Едем дальше, держим путь, дорогу на, наверное, крепость Козыл-Яр, потому что мне уж нужно поговорить с человеком из Крымского ханства. Мурзы Елыч тут ехал. Ну-ка, поговорим с ним. А, мне надо мне надо Бея. Мансур. Бе, Мансур. Блин, такое имя у него. Мансур, Мансур Мурза, блин, можно сказать, почти что одно и то же. Так, твое имя стало широко известно среди моих союзников. Некто Узенбей, думаю, до сих пор залезли свои раны. Ну, блин, он просто дурак. Взял, напал на бедных каких-то крестьян. Там я присоединился. В общем, ему дал по щам. А, Я хочу спросить, где находится Мансурбей? Так, он сейчас около Полтавы, ну ладно, Полтава, так Полтава, он уже там не первый, не первый день около Полтавы, наверное, осаждают, да, осаждают этот город, ну все понятно тогда. Едем к этому городу, так, Мансурбей, вот он, он как раз таки, здоровенький Булы, я Мансурбей, отлично, Персик твое имя стал, ну понятно, я понял, что мы популярны теперь имя, правда, дай-ка посмотреть, -ху -ху. спасибо, Персик. Ну ладно, все, поехали отсюда. Поехали отсюда, куда мы? У меня еще до сих пор есть какое-то задание невыполненное, да? Воевода просит вас выследить беглеца по имени Табаш Шакал. Блин, а кстати, я вот это задание совсем забыл выполнить. Солнечники теперь, наверное, где-то в заднице находятся. Ну да, это находится в деревне, которая уже не под контролем Московского царства. Хотя изначально, по-моему, это было под контролем Московского царства, если я не ошибаюсь. Как бы там ни было, едем в ту сторону Едем, едем, едем В далекие края Кстати, можно было бы отдать, конечно же э, палец, которую я когда-то приобрел Кому-нибудь А кому ее отдать, ну я даже не знаю Можно, наверное, Елисею давать иди сюда, Елисею У тебя что там, простая сабля Ну тут ржавый палец Ну в принципе, ага, только проблема в том, что тут требуется 12 силы что немножко много для тебя. А тут у всех силы, по-моему, немного совсем. Ну-ка, поговорим давай-ка о твоих навыках. Сколько у тебя силы? Ну, у него всего девятка. Ну, короче, видимо, никому не придется его все равно отдать. Буду с собой возить эту штукенцу, потому что, во всяком случае, может случиться опять-таки то же самое задание, что нужно шпиона забрать. Так что буду возить с собой эту палецу постоянно. А мы пока что в пути на солечники. Тут как раз уже 2 метра осталось, причем как раз день начался. Ну, давайте направимся к центру деревни. Так, ну что, деревушка, кстати, представительная. Смотрю, тут небольшой ручек. Прям смотрю, все растет здесь, все прекрасно. Есть какая-то еще и дамба. Ну, короче, вообще все классно у вот вас тут, ребят. Только вот почему вы прятаете какого-то бичуга на местного убийцу. Я вот что-то вот не пойму. Почему-то вы нарушаете закон Я, как говорится, закон, а вы меня должны слушать Где этот бандюга, чертов? Где этот разбойник, убийца? Убийца, самое главное, да, самый большой грех Где он, где он? Он должен <постр пострадать от правосудия Вот он ну, Ладно, иди сюда, нервный человек ну я знаю кто ты такой табаш шакал да, убийцы да да да ты ничего не понимаешь проклятие черт возьми я не про я не я не бичуган ну в общем-то бичуган ты полный на тебе в рожу я хотел в лицо попасть попал где-то в шею Вот ты, блин сукин сын на тебе в голову 182 урона ну да это было Наверное, больно Ладно, можно убираться отсюда. После беглеца выполнено. Так, нам нужно еще только найти Бориса Пушкина. Где он находится, непонятно пока. Варшаве, по-моему, никого не было, да? Значит, мы давай-ка едем на север. На севере у нас там есть основные города Московского Царства. Соответственно, можно будет найти кого-нибудь, у кого можно будет взять эти задания. Ну, наверное, в Полоцк сначала, в первую очередь, потому что Полоцк-то все-таки поближе будет. Улоцкие наверняка кто-то еще и к тому же находится. Да. А, да, здесь Никита Адаевский, здоровенькие булы. У тебя есть задание? Да, есть задание. Отлично, я доставлю твое письмо. Вот письмо, до свидания. Едем, давайте-ка теперь в Псков. Потому что это тоже город довольно близко. Потом в Новгород можно будет даже постить. Так, Андрей Хованский, здоровенькие булы. Как дела? Так, отправить письмо. Ну, да, можно, в принципе, можно. Так, персик, вот небольшая сумма. До свидания. Постим еще кабачок. Кабачок, кабачок. Вот твой грабачок. Забирай. Так, я несколько дней. Ну, понятно, понятно. Все, до свидания. <coughs> Мне больше от вас ничего не надо. Можно еще наведаться в Новгород, в принципе. Потому что Новгород тоже недалеко. Тут всякие бичуганы ездят, конечно, но... Им все равно ничего не светит, кстати <смех> Я еще и финского какого-то аркибузира захватил, ё мое. Ребята, кого только Кому только я не сделаю Нападение свое, это же просто жесть Ладно, пока что все за мной Все за мной пехотинцы Все за мной Да их там всего шестеро, но проблема в том, что Они все с мушкетами в меня целит один чувак Но вот это вы зря делаете такой залп по огонь, потому что сейчас я вас просто порубаю, пока вы перезаряжаетесь. Ну, ребята, это не серьезно, вы хотя бы оружие нормально приобретите, а то, блин, с одним мушкетом ты ничего не сделаешь. Ну, вот что это было сейчас? Они даже меня нормально ударить не смогли, я просто убился. Цепишь один был ранен от выстрела и все. Фитильный мушкет мы еще захватили. Нормально. Ничего, так немножко порезвился. Так, здесь у нас воевода Буйносов Ростовский. Здравствуйте. Рад тебя снова видеть, Персик. Я тебя тоже рад, а ты дашь мне задание? Нет, сказал он. Типа, извини, пожалуйста, на задание мы тебе сегодня не дадим. Очень жаль, очень жаль. Ну, значит, кабак. Нет, кабак отменяется. Фитильный мушкет. Ну, стоит всего 134, блин. На продажу. Что-то прям продавать вообще неохота. Может, кому-то отдам его? Тут оружием есть продавец. Есть продавец, есть комплект пулей. Ну, давайте пули купим. И это все дело отдадим кому-нибудь, у кого есть возможность вести огонь из мушкета. Например, я не знаю. Тот же самый цепиш можно ему, в принципе, дать. Я так понимаю, на же? Ага, нельзя верхом стрелять. Так, нельзя верхом стрелять. Ну, тогда это у нас только либо сарабун, либо федот. Ну, у федота уже есть мушкет. Так что давайте возьмем Сарабуна. Сарабун, ты, надеюсь, обладаешь силой-то хоть? Отлично. Нет у него никакой силы. Ни богатырской, ни какой-либо другой. Ну тогда это вообще получается мусор. Я могу, в принципе, попробовать это потом отдать Сарабуну, когда я его прокачаю немного по навыкам. Да, у него всего не хватает одной силы, блин. По сути, вот прям, ну немножко ему еще додать, и все, он уже будет стрелять из мушкета. Давай о навыках поговорим, тебе добавлю огнестрельного оружия, потому что тебе потом все-таки передам вот этот мушкет, пускай он у тебя будет. Так, пока прокачаем здесь всяких бомжей, которых я понабрал когда-то. У меня очень такая разношерстная армия получается, надо будет потом, конечно, немножко ее разбавить уже универсальными солдатами, как я хотел. Сначала мы едем, давайте-ка, в Тверь. дверь, она прям по пути у нас, да? Да, вот она. Отлично, мы заплатили деньги, зарплату получили, все довольны. Мы едем в город Тверь. Вот у нас разбойники какие-то, блин, откуда вы беретесь, ребята? Скажите, это местечко. Я бы хотел туда наведаться как-нибудь. Так, ладно, я с двой погонюсь. Отмятый пар ребро получишь, косяк. А, Пехота, становитесь здесь за холмом, все стойте, я пойду сам разберусь с ними. По-моему, у них нет, у них есть полмешки, это да. Так что осторожненько надо быть. Очень надо быть осторожным. Получить пулю в лоб как-то мне неохота. Ну даже не в лоб, даже в спину, я думаю, мне все равно хп очень много снимут они. Да блин. Я думал, я уже, кстати, откину сейчас. Потому что что-то прям как-то очень опасно было. Ну, это изи катка прям. Да. Не ожидал я такого. От вас. Я думал, вы хоть будете немного порезвее. Так, это все. Вот там какой-то остался. Бомжар, убейте его. <coughs> Расстреливайте. Отлично. Отличная работа, парни. Я качнулся, вы качнулись, все мы качнулись. И никого не потеряли, самое главное. Можно ехать Дальше. Так, мне надо... О, кстати, тут Ружавская крепость. Ружавая. Ружевская крепость. Яков Чернецкий. Здравствуйте. Нету никаких заданий. Блин, очень жаль. Что-то как-то в последнее время заданий вы мне прям не даете. Любите только почтальона меня назначать, которые... Мне вообще не нравятся. Скучнейшее задание из всех, наверное, которое только вам вообще возможно было придумать. Так, тем временем я нахожу, кстати, князя Ивана Санцова Засекина. В первый раз вообще его вижу. Не знаю, что это за мужик такой Пока мы с ним не имеем никаких отношений Так, тут у нас кто-то выехал Это Василий Шерементьев Вот тебе письмо Так, дашь ли ты мне задание Да, он мне даст задание доставить письмо в Курск Ладно, значит поедем в Курск Это получается куда? Обратно что ли надо ехать? Нет, это надо вы, Ехать вообще на север Ну то есть если смотреть по нормальному То это на юг надо ехать <laughs> На юга податься Ну поехали на юга у меня тут временем еще есть письмо в Кафу, так что, в принципе, по пути, как раз в Курск заехать можно. Так, а вот и наш Курск. Семен Рахманин, здравствуйте, вот тебе письмо. Угу, отлично, нет никаких заданий, поручений нет никаких, ну тогда до свидания. А, поедем в Кафу, что ли, сразу? Да, я что-то как-то не особо горю желанием сразу туда ехать, хотелось бы понабрать заданий прям достаточно много. Ну пока, как видите, никто не горит желанием мне давать новых заданий. Ага, вот тебе новое задание. Полоцк. Полоцк это, по-моему, вообще не, не в ту сторону. Так, сейчас мы это узнаем точно. Да, это вообще надо ехать снова на север. Ну, поехали, ладно, на север. Потом я в кафе еще успею все равно попасть. Можно пока по территории Московского царства погонять, поэтому почему бы... Почему бы и нет, любимой, моя любимая фраза, почему бы и нет, а почему бы и да. Полоцк, вот он наш Полоцк, любимый. Никита доевский я с тобой уже не знаю, сколько пи писем передал. Я просто тут уже постоянное сообщение почтовые <laughs> веду с городами. Так, Рязань, ну давай-ка в Рязань, ладно. Да, отношения, кстати, уже со всеми я вполне наладил, я смотрю. У меня уже там двадцаточка почти у каждого. Так, это куда нам надо? В Рязань. А где Рязань-то? А Рязань... Да, по интересному маршруту как-то мне карты показывают, почему-то по городам. Вон Рязань где. Показала, главное, зачем-то Псков, показала там Тверь. Фу, зачем? Вон же Рязань. По прямой вот туда надо именно лететь было камерой. Ладно, это, мой, это мои уже какие-то непонятные, не знаю, претензии к игре, которых просто, ну, в принципе, не должно быть. Игра прекрасная. В принципе, она очень хороша, я бы сказал бы. Так, ну, понятно. Я с тобой еще ни разу не общался, что ли, Афанасий? Серьезно? Ну, ладно, буду теперь знать. Так, возможно, ты знаешь, мне принадлежит деревню, однако она уже несколько дней... Ну, понятно, окей, я налоги соберу, не бойся, я соберу налоги. Я уже тут это просто профессиональный э, налогосборщик, да? Сбор налогов Остролека, как деревня, интересно, называется... И как интересно, она далеко находится. Какого хрена она находится на другом конце карты? Ты что, смеешься, что ли? Серьезно? Вот она находится там где-то? Ну, ты долбанулся, чувак, конечно. Я, блин, до этой деревни пока доеду. Я уже, блин, забуду, где ты находился. И ты сам уедешь, блин, в направлении непонятном. Ладно, едем давайте-ка на юг. Там у нас есть другие города. Другие, соответственно, командующие, с которыми можно пообщаться. Ладно, у меня же других зданий нету, да, нормальных? По следам бельгреца, но это уже понятно. дело выполнил. Так, печтальон. Нам надо в кафу. Можно будет сейчас в кафу заехать. Мурочек. Мурочек. Так, скаф отлично. У меня кошка, видимо, думала, что никого дома нету. Недавно ушли. И она мелкает, ходит, ищет кого-то. Меня увидела офигело. Да, типа, кто это такой, черт возьми, я тебя не знаю, иди ты нафиг. А, я тем временем около Курска, давайте посетим, этот город прекрасный. Я так, так думаю. Надеюсь, что он прекрасный. Кстати, 31 вор. 31 вор, что? Откуда они взялись тут? Я что-то как-то не знаю, я как их упустил. И 34 вора! Блин, один вор больше другого. Тварь, мне на тебя стали не жалко, это точно. А, блин, давайте-ка держим позицию. У них, кстати, есть мушкеты. Или у них даже мушкетов нет, серьезно? А как их столько навралось-то? жесть. Ну, зря они попались мне на, лиц... на глаза, потому что их сейчас сразу же быстро порублю. Идите сюда, и идите сюда, красавцы. Идите сюда. Вот особенно вот эти красавцы мне нравятся, они прям бегут ко мне спиной, прямо ждут, пока я их потру по спинке. Так, еще минуса. Так. Хе, как ты смеешь бить мою лошадь, ублюдок! Отлично Ты сукин сын Да блин Ублюдок Взялся так, сделал вид, как будто вроде отступает Потом вернулся снова О, какая кучка Бомжей Идите сюда, меско, свежее меско, бичуганское. Подъехала. Так, еще давайте вот этих сначала. Нет. Пф, лошадка моя просто тебя добила. Такс. Нет, не убежишь, не убежишь, сукин сын от правосудия. 29 мы убили, один ранен, один сбежал. Ну, один сбежал, это полная фигня. Зато мы целую кучу захватили, еще плюс всякий хабар тут, который можно, в принципе, даже продать за какие-то деньги. Так, а там были еще 34 разбойника, они куда-то на север уехали. Так, едем за ними, ну, то есть на юг. Они где-то здесь, блин, нет, 6 воров, то совсем не то, что я хотел бы увидеть. Вот они, 34 вора, идите сюда, идите к папочке, что, увидели меня, да, испугались, нечего бояться, это будет быстро и без, как сказать, безвредно, нет, это будет очень больно, но будет очень быстро. Так, тварь, мне на тебя стали не жалко, никогда мне стали на вас не жалко будет, потому что я и качаюсь одновременно. И одновременно с этим, кстати, сложность смотреть. 111, я никогда не буду менять эту сложность в течение игры. Мне, во-первых, стали не жалко, во-вторых, мне очень хотелось бы вас порубать. Потому что я за это получу еще и опыт, к тому же. Помимо того, что... Помимо того, что сам потренирую свое одноручное оружие... Блин, вот я промахнулся каким-то образом... Сразу все на меня накинулись, кстати. Видимо, понимают, кого надо месить, кого нужно атаковать. Хм. Блин, 6 урона нанес. Это сволочь. Эээ, стоять! Да стой ты, сволочь такая! Окей, моя лошадь тебя добила просто. Что-то вас как-то прям много, ребята. Надо разбавить кучу. Проход у нас тут платный. Такс, хорош Еще, еще хочу мясо а, Прям приятно слышать звуки Прорубающие сабли Сквозь плоть этих бомжей Так, а тут еще бомжи Я смотрю, не все отступили а, тут еще группка осталась небольшая. Да нет, все, они все побежали. Такс. Сюды. Добавочку. Да, Это все. Ну, в общем-то, победа. Победа блистательна. Еще двух грабителей я забираю. Плюс получаю еще достаточно много опыта, еще всякий мусор, который надо будет продать потом побыстрее. Ладно. Так, ну и что? Мы ехали в каф вообще. Ну тут по пути я успел подраться, плюс у нас по пути теперь Изюмская крепость образовалась. Едем в этот город. Цепишь получать, кстати, шестой уровень. Классно. Цепишь, что я тебе хотел качнуть? Я уже не помню, конечно же. У тебя, у тебя, у тебя, у тебя прокачано. Что я ему качал-то? Нет, не обучение. Я ему что-то... Сбор трофеев я ему увеличил. Для сбора трофеев нужно больше ловкости. Добавляем ловкости. Давайте-ка делаем еще сбор трофеев. Так, добавляем ему, конечно же, одноручное оружие, потому что у нас прям любит им пользоваться. Ну и, в общем-то, все. Не до разговора сейчас. Поехали дальше, поехали в Изюмскую крепость. А, мне нужно поговорить с Алексеем Братынским. Здравствуйте. Так, что там в вало У меня с поля работ... Вот, кстати, интересно, как выполнить это задание по-нормальному? Я сейчас отлучусь. Я специально посмотрю в интернете, как выполнять это задание по-нормальному. Потому что мне никогда не получается это делать. Сейчас я узнаю это. А, короче, точно это задание не понял, как выполнять. Видимо... В принципе, то же самое, как я и до этого выполнял, просто их нужно говорить, чтобы они остановились, а потом ехать за ними, ну то есть сопровождать их обратно. Но при этом, если я сопровождаю один отряд обратно, то два остальных, они все равно убегают. Поэтому, как именно их остановить всех, я что-то пока не понял. Но я надеюсь, тут можно сохраниться же, да? Сохранение. И давайте поехали за ними. Так, сбежавшие холопы, да? Они все идут, кстати, в Варшаву, что самое интересное. Поэтому, может быть, стоит вообще на перерез им поехать. В Варшаву. Куда они направляются. Так, вот этих давайте-ка сначала поймаем. Так, ага, о сударь, наша жизнь в деревне Валуки была невыносимой, мы наторвались на работах с утра до ночи и все, и все равно голодали, Варшава до нам новую жизнь, там с нами не будут обращаться как с... со скотом. Вы нарушили закон, совершив побег, ваш дом Валуйки, туда и вернитесь. Хорошо, сударь, как тебе будет угодно, мы пойдем обратно в Волуки. Так, они возвращаются обратно, да? Добрый день, господин, так, меня послал боярин, но, сударь, наша жизнь была ужасная, да, я знаю, что ваша жизнь была ужасная. Давайте-ка, возвращайтесь обратно. И давайте я сохранюсь еще раз. Посмотрим, что они будут делать. Они побегут же обратно. Да, они, кстати, идут обратно. Вот, наконец-то. Наконец-то вот я это задание выполню, потому что просто навсего я правильно сделал все. Надо было их просто наперерез им ехать, чтобы они на обратно возвращались. Так, ну вот, правда, ночь начинается. Тут надо быть очень осторожным. Может, еще, еще раз кто-то взять убежать, попробовать. Так, полночь. Давайте, давайте, быстрее идите, сукины дети. Блин, там Рахманин проезжает, Семен, можно было поговорить бы с ним. Ладно, хрен с ним. Сначала посмотрим, чтобы эти э, сволочи вернулись обратно. Так. Самое хорошее, что они не перегоняют друг друга, там никто не становится на месте. Они все идут точно в волойки. Фух, ну похоже я это задание выполнил, да, отлично. Я-то думал, кстати, что я провалю, все равно его. Ну вот правильно я поступил, что перегнал их всех и потом только отправил обратно, потому что они бы так иначе не послушали бы меня совсем. Ну, значит, все, Алексей Воротынский, вот твое задание. Будь проклят, как будь я проклят. Как тебе это удалось, персик? Все мои смерды вернулись и готовятся к сбору урожая. Ты бесспорно заслужил награду. Вот, прими вместе с моей благодарностью. Ну хорошо, спасибо, Для меня честь служить тебе. Так, нет никаких зданий, поручений нет никаких, ну так, до свидания. Это было несложно, да? Это было совершенно несложно. Так что мы выполнили это задание вполне легко. Так, ну что ж, давайте ка двигаться теперь все-таки в кафе, как я и хотел. Как нам и надо было, мы едем прямо в кафу. Кстати, у меня что там по персонажу? Еще пока левел не скоро появится, но да, пока еще не скоро. Но у меня уже, кстати, очень хороший левел, 47, аж уже можно человек в отряде содержать. Прям уже приятно, столько людей было бы иметь. Но пока все равно рано мне собирать столько людей, потому что это хоть и классно, но в то же время и не очень. Так как очень много будет, во-первых, люди жрать, во-вторых, медленно мы будем передвигаться. Так, кстати, на татарских налетчиков можно было бы накинуться практически. Я уже чувствую, как мы прям добегаем до них и нападаем. Так, так, так. Давайте, забегайте в Крымский полуостров. Сукин сын, хитрый, взял сразу же, убежал в другое место. Но вот этим татарским налетчикам не повезло, я их сейчас все равно заберу. Да, отлично, от меня ты только клинок под ребро получишь, сучара. Так, пехота, стройтесь, давайте-ка держать позицию на данном месте. Так, они идут, они причем понимаю, так, одна кавалерия там. Ну да, татарские налетчики же. Да, это одна кавалерия. По вражескому коню попал. Держать позицию, ребята, держать. Мочи их. Отлично. Руби козлов, руби козлов. Руби их. Готовченко. В атаку, в атаку. Ну, этот, похоже, убежать хочет товарищ. Да, он убежит, потому что просто не могу попасть с Ну, ладно, беги, трус, беги. Уже прямо вот ему чуть ли не в плечо попал. Это победа. Всего один человек был ранен, мы захватили... Ну, мы освободили тут несколько людей, но тут одни крестьяне, селянки. Можно было бы селянку взять ради, как сказать, прикола, наверное, скорее, да? А, и остальных мы, конечно, брать не будем. Так, тут можно еще что-то за них было бы забрать, но тут всякий мусор. Так что едем в Кафу. Вот у нас кафе совсем рядом. Мы сейчас еще отдадим к тому же бомжей, которые у нас есть с собой. Так, доставай свой кошель, забираю вот этих бомжей. Отлично. Так, что у нас в кафе... А, нет, подожди. Нет, до свидания. Хотел поговорить с местным Ахмед Пашой. Рад тебя снова видеть, Персик. Да, я тебя тоже рад. Вот твое письмо. Угу, спасибо. Так, ну что у нас теперь на очереди? Ну, едем, значит, мы теперь в э, Псков. Нет, Псков далековато будет. По следам беглеца. Понятно, сбор налогов. Мне надо в Астаролеку до сих пор. Я не ехал туда. Это очень далеко находящаяся деревня от меня, но сейчас уже, в принципе, когда я освободился, можно было бы посетить ее. Едем в Астралеку, Варшава. В отряде свирепствует водянка. Чтобы вылечиться вашим солдатам, необходимо отдых в кабаке и хорошая еда. К тому же неплохо было показаться их лекарям. Знающие люди говорят, что плохи. хорошее питание должно помочь. Возможно, Сарабон или Оксана смогут вылечить солдат. Впрочем, хороший отдых в кабаке тоже не повредит. Ну, я думаю... Мы сейчас доедем до Варшавы И там уже поговорим насчет отдыха Потому что как бы уже до Варшавы рукой подать В принципе Можно было бы и заняться вот чисто потом Только лечением Пока что у нас тут какие-то бегают бомжи Опять же, надо их убить Там дезертиров 20 человек Нифига себе Вот это дезертиры, так дезертиры Ну вот меня ты как обычно только клинок под ребро Схватишь Свой любимый клинок Под ребро так, ну и давайте посмотрим, где они там. Где вы, где вы, ребята? Гули, гули, гули. Идите сюда. Ой, ну там уже есть мушкеты. Надо быть осторожным. Так, я не попал. Пуля вообще непонятно. куда-то делась, исчезла. Так, попадание. Еще попадание. Так, так, так, осторожненько. Гули, гули, гули. Идите сюда. Сукин, сын. Блин. Давайте в атаку все тогда. Потому что меня так хорошо попали. Я даже без сознания упал. Ай, три человека умерло. Прекрасно бросится на врага. Давайте, ладно, все в атаку. Потому что что-то как-то мне не понравилось. То, что мне прилетело. <с> а плюха такая прям мощная. Ну да, два выстрела я отка откидываюсь. Всего два выстрела. По сути, два точных попадания. И все, я остаюсь без, без башки. Да блин. Иди сюда. Блин, я думал, сейчас он еще выстрелит в меня. Спугался. Так, готовы. Остался всего один противник. Но уже, в принципе, я его сам добью. Обогренная моя рука просто кровью этих бичей. Жесть. Ну, ладно, что ж, мы победили. Еще всякий мусор забираю. Так, ну и можно двигаться до Варшавы. Тут уже рукой подать. Буквально вот-вот мы доедем до этого города. Правда, по-моему, он осаждается. Наверное, осаждается даже не знаю, правда, кем, хотя не буду. Предположение строить вполне возможно какими-то этими поляками, либо шведами. Благодаря отдыху и пище А, кстати, уже все, вылечились от водянки Я думал, блин, еще лечиться надо сейчас Нет, даже не пришлось Ну, мы догоняем еще разбойников Давайте-ка их тоже атакуем Блин, разбойников прям что-то развилось На территории Вообще нашей На территории, в принципе, Восточной Европы Что-то их прям стало очень много Так, они, кстати, уже стреляют С самого начала карт Они еще и в меня палят причем Блин очень много мушкетов. Что-то мне прям очень опасно. Вот и все. Минус лошадка, минус башка сейчас будет. Да, минус башка. М -м -м -м. Так, короче, давай отдаю приказ, атакуйте сами. мы их убили, правда я сам там откинулся откинулся Федот и надо подлечиться немного придется взять отдых где-то в ближайшем городе ладно, все, я этот мусор брать не буду, конечно, все, едем в Аленштейский замок я здесь отдохну, перегруппируюсь и продам все, что у меня есть весь мусор этот, который я нашел так, самопалы конечно продадим продадим шапки эти Так, места уже нету, да? Сейчас, значит, сюда дадим. Ну, хорошо, ладно. А, все продали. Я думаю, на этом давайте закончим серию. Уже вроде как достаточно долго играю. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.